Здравствуйте! Рада вас видеть! Меня зовут Александра, Саша Сейчас, секундочку, что-то компьютер мне говорит сделать, что-то ему не нравится Одну секундочку Окей. Okay. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите и видите А Сегодняшняя наша тема «Как начать день» И это очень интересная тема для меня. Это тема, которая на самом деле начала целую веху в моей жизни, вот именно профессиональное моего творчества. Да, Когда-то, давно, 10 лет назад, когда я закончила гипнотерапевтический институт, мне было любопытно, как можно помочь своему ребенку по поводу какой-то там проблемы, которую он не мог решить, ему нужно было, он маленький был еще. И я обратилась к одной из учительниц у себя в институте, попросила разрешения, можно ли, как я хочу записаться к тебе со своим ребенком. И она мне сказала вещь, которая меня потрясла. Она сказала, зачем тебе это делать? Ты мама, у тебя есть уникальная возможность быть с твоим ребенком 10 минут перед тем, как он уснул, и 10 минут, когда он проснулся. И в этот момент вы, ты действительно можешь все, что мы учили в гипнотерапевтическом институте, как вводить людей в транс и как помогать им решать, добиваться своих целей, да, что они хотят изменить или чего они хотят добиться. В это время не нужно никого вводить. Транс можешь просто начинать сразу работать. И для меня это было колоссальное открытие. Я подумала, окей, интересно, а что еще? Окей, значит, можно без гипнотерапевта, уж я уже в этом трансе, или кто-то с кем я работаю уже там. А что что можно делать? А что нельзя? А как лучше это делать? А чему открываются еще? Какие возможности есть еще? И вот эти следующие 8-9 лет моей работы гипнотерапевтом, регрессологом. Я постепенно накапливала этот опыт: что там можно еще делать, что можно делать с помощью самогипноза можно назвать это так. Самогипноз, когда мы вводим себя в состояние транса, когда нам захочется, когда мы считаем, что нам нужно над чем-то поработать вот это наше время, и мы хотели бы что-то поменять, или попутешествовать, да, узнать что-то еще, поговорить со своей высшим я, с душой, своей духовной командой, еще, еще, еще. Но есть еще момент с утра. Когда вообще ничего не нужно делать для того, чтобы в этом состоянии оказаться, мы уже в нем, мы уже в нем. И вот это о чем мы сегодня будем говорить: как использовать наиболее продуктивно утренние 10-15 минут. Меня зовут Александра, а многие называют меня Саша, кто со мной лично знаком. Я очень рада вас видеть, вас слышать, вас чувствовать, ощущать. И ту медитацию, которую мы сегодня Будем говорить, о которые я запишу сегодня, и останется эта запись в группе, вы сможете возвращаться к ней еще и еще, если вы захотите. Она очень простая. Я объясню немножко, почему она именно так построена, что именно делает каждая часть. И я надеюсь, что это будет для вас полезно. Значит, что мы будем делать? Сначала, как вы сказали, уже мы проснулись, можно даже не открывать глаза. Первым делом я всегда прошу, и вы заметили, что многие гипнотерапевты или кто вот ведет а, медитации, они просто обратите внимание на свое дыхание. И это кажется какой-то очень простой вещью. Зачем это делать? Дело в том, что наше дыхание — это автоматический процесс, который происходит с сам по себе, как и все процессы в нашем теле, проходят автоматически большинство из них мы даже не знаем как они проходят и зачем но они соркестрированы и они прекрасно там себе проходят что мы делаем когда мы обращаем внимание на свое дыхание мы этот автоматический процесс расщепляем мы его открываем и таким образом мы обращаем внимание в свое тело наш фокус очень сильно меняется наше подсознание процессе эволюции наше вообще существо, но ну, как люди, мы наш ум созданы были эти процессы автоматические для того, чтобы меньше ресурсов уходило в каждый момент нашего существования. То есть нам не нужно думать о том, чтобы как дышать, нам не нужно думать как моргать, нам не нужно думать Многое другое, правда ведь? Оно происходит само по себе, и это экономит огромный ресурс. Когда этот ресурс мы открываем, и туда начинает идти наша энергия, как я дышу, а вот глубоко ли я дышу, полное ли у меня дыхание, или оно поверхностное, то наше внимание моментально обращается в тело. Это закон номер один. И то, что мы сделали вначале, очень просто. Правда ведь дыхание, обратить на него внимание, вот и все. Но на самом деле оно делает очень много. Следующее, что мы делаем, мы обращаем свое внимание, свое сердце. И мы поднимем эмоцию, которая вибрационно высокая. Я люблю использовать благодарность. Кто-то любит использовать сострадание, сопереживание, безусловную любовь. Что вам приятно, что бы вы хотели, что вы выбрали, пожалуйста. Очень легко благодарность, потому что каждому легко найти в своей жизни, чем он благодарен. Может быть, что-то очень большое, что произошло, или вот смотрит назад целые там, там 10 лет или последние 12 лет я очень благодарен этому, а может быть мы просто благодарны тому, что мы в теплой кровати, и то, что мы до... находимся в доме, и, и то, что просто дышим, можно быть благодарным каждому моменту, правда ведь? Поэтому это легко найти, очень легко найти, к чему быть благодарным. И я попрошу вас быть в этой благодарности какое-то время, потому что обычно такие эмоции мы проживаем быстро и бежим дальше. А здесь я попрошу побыть там какое-то время. Зачем это делать? Когда мы в этой благодарности находимся, или чтобы выбрали для себя дольше, то происходит что-то невероятное, что я не знаю, как это объяснить, но я знаю, как оно ощущается. Я знаю, что когда мы находимся там минуту или больше, то энергетически есть такое ощущение, как будто бы над нашей головой открывается воронка которая открытый вход к нашему высшему Я, к нашей душе, да, вот к тому большому, что, можно сказать, не поместилось в теле. Вы же знаете, что наше, мы духовные существа, которые проживают опыт в физическом теле. И вот только часть внимания нашей души находится внутри нашего тела. И когда открывается эта воронка, мы можем почувствовать вот эту красоту, широту, эту безусловную любовь и принятие вот там. Да? Вот эта наша чакра, которая коронная чакра, которая открывается, вот оно там. И там можно бы пригласить своих духовных наставников, кто с ними уже, я не хочу сказать знаком, потому что мы все знакомы с ними, мы просто забыли эту связь. И вот там можно посоветоваться. И там я предлагаю вам, предложу вам задать вопросы, несколько вопросов по поводу дня, который будет перед вами. простилается, вот вы сейчас его планируете, потом мы вернемся, ваше тело назад. И там это достаточно, я рассказываю, это кажется долго, это будет очень быстро, 10 минут это займет максимум. Следующий шаг — Почему я об этом говорю, я прошу вас подготовиться. Об этом нужно подумать. Представьте себе, что ваш день разделен на кусочки. У каждого кусочек вы что-то делаете. Например, я скажу пример, как проходит мой день. А первые полчаса я занимаюсь тем, что я подготовлю детей, чтобы они поехали в школу. Я готовлю им завтрак и так далее. Потом я полтора часа провожу в практиках, потом следующие еще полчаса или час, что-то, что связано с физическим да, миром, позавтракать и так далее. Потом я встречаю своего клиента, 5 часов мы проводим вместе, потом я забираю детей 2 часа, потом еще 3 часа с ними по разным кружкам, еще 2-3 часа мы проводим дома, как семья. Так вот, зачем я это рассказываю? Просмотрите свой день, вот тот день, который будете планировать. И каждый кусочек Каждый его маленький кусочек, как дольку мандарина. Посмотрите и скажите, ой, это будет замечательно. Эти первые полчаса, когда я собираю своих детей в школу, будут прекрасны. Следующая долька, а вот эти полтора часа, когда я занимаюсь собой и своими практиками, будут замечательны. И вот так мы говорим, это кажется, может быть, слишком простым. Но зачем это делать? Но представьте, что наше подсознание — как маленький ребенок, И мы сейчас с ним договариваемся, как этот день будет выглядеть. И ему нужно, чтобы было хорошо, чтобы было интересно. И он так и будет к этому относиться. Да? Вы помните, иногда вот с детьми, я помню, когда я преподавала рисование много лет, у меня была художественная школа, и я помню, что я в какой-то момент поняла, как объяснять детям сложные вещи, очень сложные вещи. Как объяснять им… там перспективу, как объяснять им сложное смешивание красок, как объяснять им сложные понятия, да? как из трехмерного делать плоское, двухмерное и так далее. Первым делом нужно сказать им так: сейчас я тебе расскажу, это очень легко. И ребенок и это весело, это легко и весело. И он уже на это настроен. И он даже будет думать, и дальше он с легкостью воспримет эту информацию, с удовольствием это сделает. То же самое здесь. Так вы разговариваете со своим подсознанием. Вот этот полчаса будет замечательный, тебе понравится, будет замечательно. А какой будет результат, он будет восхитительный. А следующие пять часов, а клиент будет так, у него столько будет э, нового, что он для себя откроет, и как он сможет поменяться и так далее. И вот так я прохожу по каждому кусочку дня. Это очень важно делать. Мы, понимаете, наш мозг все равно в это время проектирует ваш день вперед. А если почему в этом не поучаствовать? Почему не дать ему задание? Что именно так я хочу, чтобы это было? Помните, что все, что вокруг нас, это проекция того, что внутри. Поэтому, если мы внутри создаем вот такое, то оно будет проектироваться вокруг нас. И даже если в течение дня. Не всегда все будет, как вы запланировали, правда? Ведь иногда что-то происходит вдруг, случайно. На это нужно обратить внимание, на это что-то еще поднимается, что-то вдруг не нужно делать. Все равно ваши отношения к этому, будет, в этом будет гибкость, и в этом будет радость. И вы будете находить в этом тоже что-то интересное. То есть не то, что мы планируем очень. Не гибко этот день. Вот так и все. А если по-другому радости никакой? Наоборот, когда мы настраиваем, что будет день замечательный, иногда у меня бывают дни, когда они не запланированы. И я не знаю, что там будет. Я просто говорю тогда себе: это будет замечательный день. Да? именно так. И потом я вам еще расскажу, что делать, когда мы пойдем спать. Перед тем, как идти спать, как завершить его. Для того, чтобы тоже было очень продуктивно. Потому что когда мы идем спать, наш мозг начинает а, создавать, не то что создавать, он немножко меняет, корректирует наш план жизни вперед. Он всегда есть. Там есть варианты. И каждое наше событие, и каждое наше решение, которое мы принимаем, мы немножко корректируем варианты будущего. Это то, что делает мозг, одна из его работ, которую он делает, когда мы спим. Поэтому то, что мы делаем перед сном, очень важно тоже. Ну что, если вы готовы, давайте мы начнем. Сядьте удобно. Если даже для вас это сейчас не вечер, не день, о, не утро, если это день или вечер, все равно сделайте эту медитацию с нами. Во-первых, отнеситесь к этому как к игре и просто как процессу, который вам интересно попробовать, как он работает для вас. Я уже даже делаю это автоматически, потому что так часто я это делаю, что уже просто, естественно, я просыпаюсь, еще глаза закрыты, и я делаю эти шаги один за другим, вот и все. Мне это занимает даже меньше, даже пять минут. Но я знаю, насколько это важно. Я знаю, насколько из опыта, из опыта моего, моих студентов на курсе самогипноз, путь к мастерству, я знаю, насколько разные дни, когда мы это делаем, а когда нет. Я вам очень рекомендую, если вам интересна эта тема самогипноз, путь к мастерству, жизни, поинтересуйтесь курсом, который я предлагаю. Он 6 месяцев. Каждую неделю мы встречаемся на один час. Мы делаем регрессию на какие-то темы. Очень четко и планомерно мы работаем. Я веду этот курс вместе со своими духовными наставниками. Перед каждым уроком я сажусь и я спрашиваю о них, о чем сегодня, для той группы, которая сейчас, чтобы каждому, кто есть в этой группе, было самое продуктивное и важное да, в его развитии. Шаг следующий. И результаты удивительные. И это прямо до и после очень четкие, очень явные. Но об этом потом. Давайте займемся сейчас нашей утренней медитацией. Я предлагаю сесть удобно, позволить глазам закрыться. И, как я уже сказала, вдох и выдох. Обратите внимание, что ваше дыхание спокойно. Обратите внимание, что оно глубокое. Не Это сигнализирует нашему мозгу, что все в порядке, все спокойно, можно расслабиться. И сейчас я предложу вам пройти внутренним взором по своему телу с огромной благодарностью к нему, к его работе, к той возможности, которая она нашей душе. Пройти этот опыт здесь, на земле. И еще несколько вдохов и выдохов осознанных, спокойных, размеренных. Глубокое дыхание. Наше дыхание – это наша дверь в подсознание, в наш духовный мир. Дыхание – духовный мир. Так просто. И сейчас я попрошу вас положить ваши руки в области сердца любым образом, который удобен вам, и продолжать дышать, как будто бы сердце постепенно поднимая чувство благодарности, Постепенно поднимая чувство благодарности, распространяя его по вашему телу. И если бы оно имело цвет или текстуру, какой бы это мог быть цвет, позвольте ему распространиться внутри вас. И следующие несколько мгновений я буду в тишине молчать, чтобы вы побыли с этим чувством. Чтобы вы побыли с этим чувством благодарности. И сейчас ваше внимание еще там, в вашем сердце, ощущение благодарности нарастает. Вы контролируете его, можете сделать его больше или меньше. И я попрошу вас сейчас решить, принять решение увеличить его еще больше. И когда вы это делаете, почувствуйте, что над вашей головой открывается воронка, вортекс. Продолжайте дышать спокойно, глубоко. Почувствуйте, что ваше внимание сейчас может переместиться в эту область над вашей головой. Пригласите ваших духовных наставников, вашу духовную команду, каждый из нас на уникальном духовном пути. И если вы хотите, можете просто сказать себе, я приглашаю ту мудрость, которая внутри меня. Можно назвать это так. Мудрость, которая внутри меня. Можно опустить руки. И сейчас задайте вопрос. На чем сегодня мне нужно сосредоточиться? Сегодня, в этот день, что важно для меня? Какую задачу душа решает сегодня? Побудьте в тишине сейчас. И первая реализация, первое осознание, которое придет в голову, есть ваш ответ, и даже если он кажется слишком простым или слишком сложным, просто запомните его, на чем сосредоточиться сегодня, что наиболее важно сегодня. И сейчас с этим ответом мы спускаемся обратно, наше внимание в теле. Вы полностью в своем теле, занимаете каждую его клеточку, ваше сознание там. И мы будем проходить по вашему дню, как в дольке мандарина, один кусочек за другим. И после каждого скажите себе вот этот момент жизни. Этот момент дня, как будет прекрасно, если он пройдет замечательно. Или просто, можно сказать, это будет очень хорошо. И это будет очень хорошо. Принесет удовольствие, принесет хороший результат, пользу, радость. Я помолчу. Пройдитесь по своему дню. Если вы в середине дня, то часть, которая осталась. Если уже вечер, подумайте о своем дне завтра. Как он будет происходить. Кусочек за кусочком. И даже если какие-то обыденные вещи вы должны делать, Найдите в этом что-то, что, что принесет радость, интерес. И даже если сейчас не очень понятно, что может быть там восхитительного, прекрасного, позвольте вашему подсознанию самому найти это. Просто скажите, что там будет замечательно, хорошо, удачно, успешно. Вашими словами. Помните, ваше подсознание лучше всего воспринимает ваши слова. И это не значит, что мы жестко ставим рамки дня только так и не по-другому. Нет. В этом есть много гибкости. Даже если что-то... Произойдет не так, как вы планировали, вы все равно отнесетесь к этому. С любопытством, с интересом, с радостью. И сейчас с благодарностью к себе, к вашей духовной команде, которая вас помогла к себе за этот труд мы возвращаемся. Можно обнять себя. Открыть глаза. Это очень короткий процесс, вы заметили. И сейчас, когда вы делали его, вы не делали его, когда вы только что проснулись. Но когда вы только что проснулись, помните, вы будете совсем в другом состоянии. Будете в состоянии транса. И он пройдет вообще по-другому. Вам намного легче, будет принимать информацию, и то, что вы запрограммируете в эти 10 минут для себя на весь день вперед, будет иметь очень большое значение. Следующее, что я попрошу вас сделать, когда вы перед тем, как вы пойдете спать, помните, что полчаса до того, как вы засыпаете, вы тоже очень восприимчивы, поэтому контролируйте, что, какую информацию вы бы хотели не получать в это время. Я бы порекомендовала, если есть возможность, не слушать новости или что-то, что вы заведомо знаете, что огорчает вас, выводит из равновесия, потому что можно слушать их до этого. Да? Но вот эти полчаса постарайтесь, чтобы это было для вас или нейтрально, или приятно. И когда вы ложитесь в кровать, я обычно делаю еще один короткий ритуал. Я прохожусь по всему своему дню, те же самые дольки мандарина, и говорю про каждый. Вот это было замечательно. И хвалю себя за какие-то детали, которые там, за решения, за какие-то принятые мной решения, да, или за что-то, что было сделано. Где-то проявила волю, где-то смелость, где-то сказала нет. Вот за что можно себя похвалить? Отнеситесь к этому, как будто вы добрый, любящий родитель, потому что э, нам приятно, когда нас хвалят. Помните, вы общаетесь со своим подсознанием, это восьмилетний ребенок или младший, и там очень важно хвалить и благодарить. Удивительно, что, э, конечно, мы не прошли сейчас э, настолько э, глубоко и многопланово, как мы это делаем на курсе, но… Что я заметила, и что вот говорят студенты да, на курсе, замечательные женщины, которые там присутствуют, которые делали похожий ритуал, вечером особенно, что очень повышается самооценка. Как результат, через неделю такой вот практики очень сильно повышается самооценка, и это важно. Я вам рекомендую это делать. Если вам интересна информация о курсе, он идет, как я сказала, 6 месяцев, мы встречаемся раз в неделю, всегда есть регрессия, всегда есть а, медитация в начале, у нас есть тема, с которой мы работаем. Мы изучаем себя, мы работаем со своим подсознанием, с тем, что возможно, повышается очень интуиция, уверенность в себе, я уже это сказала, и много навыков которые делают эту жизнь ярче. И я вас приглашаю, если вам интересно, напишите мне или ассистентке моей замечательной Кейт. Она с удовольствием вам расскажет об этом. А я вас обнимаю. Прекрасных вам дней, замечательных, замечательных, что были утро и спокойные вечера. Обнимаю вас. До встречи. До свидания.